коллеги, читатели, добрый день. Мы в швейцарской университетской клинике сегодня оперируем пациента с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. И на фоне этой грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у него развился рефлюкс эзофагит а с развитием потом пищевода Баррата. То есть это нехорошая ситуация, пищевод барда это предраковое состояние, поэтому нужно обязательно устранить грыжу, ликвидировать рефлюкс и следующим этапом сделать радиочастотную аграцию это слизистой пищевода. Значит, на первом этапе мы сейчас делаем лапароскопию, как раз по ликвидации грыжи я вам покажу некий этап. Значит, на первом этапе медиальные а верхней ветви лагуса, так называемой, я провожу десекцию а, тканей между стеночкой пищевода и как раз этой веткой. Видите, освобождая переднюю стенку пищевода. Значит, далее на втором этапе я освобождаю левую стенку пищевода.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 у нас проблем в дальнейшем. Потому что если натяжения будет, то обязательно будет рецидив рефлюкса. А нам это не нужно. Вот. Далее значит, мы сейчас заныриваем под пищевод. Я прохожу, видите, я там связочку фундально-диафрагмальную пересек. Далее под пищевод делаем мы отверстие. Это делать нам легко, потому что мы подготовили с той стороны. Мы видим сейчас селезенку в отверстии. Да? И теперь заводим специальный пищеводный, который натянет нам пищевод тоже можно колеско вот, натянет пищевод хорош еще теперь и далее мы сейчас будем работать позади пищеводном пространстве как раз визуализировать а, задний блуждающий нерв вот таким образом да. Все сильно не надо. задний блуждающий нерв ножки диафрагмы выделять для выполнения круга Смотрите, я аккуратно, нежно, в бессосудистую зону захожу позади пищевода. Вот мы видим, как я выделил правую ножку диафрагмы. Вот так, если через связки смотреть, через фасции, то у меня между междубраночный, видите, задний блуждающий нерв, вот он в своем фасциальном футляре, видите, катается. Вот он, белый ствол, очень хорошо виден. Его надо обязательно визуализировать, чтобы не пересечь, потому что он отвечает за двигательную активность всего ЖКТ. Как раз этот задний блуждающий нерв, поэтому четко мы его визуализируем. И всю диссекцию тканей. Вот она, нерв у нас. Вот всю диссекцию ткани проводим вниз этой зоны. Это очень-очень важно для дальнейшей безопасности нашей работы. Я сейчас зашел дальше позади пищеводное пространство. И теперь освобождаю заднюю стеночку желудка. Вот видите, рядом проходит прям селезенка, Верхний полюс такая очень. Короткая связка, неудобная зона, но мне надо обязательно вот эти короткие желудочные сосуды пересечь, чтобы легко сюда выходила задняя стеночка для выполнения фундаппликации. Если этого не сделать, то натяжение будет высокое, то есть вот как мы с вами обрабатывали там спереди, чтобы у нас передняя стенка заворачивалась без натяжения. То же самое этот элемент позволяет мне завернуть заднюю стенку без натяжения. И такие вот, видите, я аккуратно-аккуратно по миллиметру отхожу. Вот удалось меня от селезенки отойти, без всяких эксцессов. Пересечь эти короткие, вот они, желудочные сосуды. И теперь сейчас у меня манжеточка задняя. Будет очень хорошо выходить сюда, к пищеводу, для выполнения фунтапликации. Смотрите, это наша выделенная зона. Вот это дефект, это как раз грыжевые ворота между правой ножкой диафрагмы. И вот эта вот левая ножка диафрагмы, это задний блуждающий нерв, мы его сохранили. Вот. Теперь у нас наступает этап как раз коррекции грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Для этого мы должны ножки между собой шить. Я взял нерассас в синить, вот это плетеный докром. Он покрыт еще специально сверху парафином для обеспечения более легкого скольжения чтобы не вызывать травматизацию ткани излишней. И вот таким образом, удаляя в сторону от шва блуждающий нерв, вот я делаю Z-образный шов. Как правило, мне хватает два для закрытия брыжевых ворот. Вот и аккуратно сейчас подобным образом мы сошьем. Ткани здесь, я вижу, хорошие. Вот, то есть они довольно плотные. Поэтому применять сетчатый имплант необходимости, что нас их оставляет, сшивается между собой хорошо. Вот, и я думаю, что как раз мы ограничимся пластикой местными тканями. И вот так сейчас подобным образом, вот таким вот швом, первым, да, мы затягиваем ножки и сверху наложу еще один. Я наложу второй шовчик, вот, и сейчас провожу экстракорпорально затягивание узла, потому что ножки нам надо сблизить хорошо, мощно. Там, где надо мощное движение, я всегда применяю экстракорпоральный метод завязывания узлов. Где нужно нежно сопоставить ткани, шов на кишке, шов на желудке, на мочеточнике, на мочевом пузыре, там интракорпоральный. И вот сейчас как раз формирование манжетки будет происходить с помощью интракорпорального шва. Я закончил кроурафию и приступаем к следующему этапу. Я завел заднюю стеночку желудка за пищеводом для формирования фондополитационной манжеточки. Вот, и накладываю сейчас первый шов между стенкой желудка и диафрагмальной ножкой. Вот видите, я завязал один тройной узел и два одинарных. Вот, и теперь сейчас буду аккуратненько подшивать вот эту линию между желудком и пищеводом. Формирую заднюю манжеточку. Фиксирую. Стенку желудка дальше, для этого провожу серозно мышечно подследистый слой нитку, не проникая в просвет в ЖКТ, и аккуратненько вот так подобным образом формируем узелочек интеркорпорально, чуть обзорно, да? хорошо, угу. и еще раз сделаем. Вот так. Хорошо. Смотрите, я заканчиваю формирование этой линии швов. завершили, манжеточку сделали, срезаю ниточку. Теперь сейчас заворачиваю переднюю стенку и у меня будет фондапликации потолку на 270 градусов, физиологическая, сохраняющая естественное глотание, Вот возможность отрыгнуть воздух при необходимости, вырвать. То есть все как в обычной жизни у человека происходит. Вот так вот передняя стеночка. Мы сюда ее сейчас захватываем. Вот, аккуратно подобным образом формируем, естественно, вот этот клапан манжерочек. вот так сейчас подошьем к передней стенке пищевода. Вот, мы сейчас подшиваем, видите, теперь переднюю стеночку жидко пищеводу. Аккуратно адаптируя. Эти ткани, вот, тем самым мы формируем арифлюксную манжетку, которая физиологические рефлюксы будет пропускать, но патологических рефлюксов не будет у пациента. И тем самым мы будем профилактировать, после радиочастотной абляции, которую мы ему сделаем по поводу пищевода Баррата, профилактировать рецидив этого пищевода Баррата. Вы знаете о том, что наличие пищевода Баррата в 100 раз увеличивает риски развития рака аденокарциномы пищевода. Поэтому это такое нехорошее предраковое состояние, которое лучше с ним разобраться. Вот смотрите, наш конечный результат, смотрите какую красивую манжеточку мы потолку наложили. Здесь ушитые ножки диафрагмы, мы ликвидировали грыжу, вагу отвели в сторону, сформировали манжеточку. И теперь у него все будет хорошо. Наша операция закончена, и следующим этапом через два месяца мы сделаем радиочастотную абляцию слизистой пищевода по поводу пищевода Барда. Хотел продемонстрировать вам фильм, который посвящен радиочастотной абляции при пищеводе Баррата, которая используется в нашей швейцарской университетской клинике. Это пациент, который страдает грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Как раз причины пищевода Баррата мы видим у зияния кардии и как раз заход желудочных складок в пищевод. Вокруг а, этого участка мы видим метаплазированную слизистую, так называемый пищевоту баррода. Суть ратчастотной абляции заключается в чем? Что эндоскопист прикрепляет специальный электрод на конец эндоскопа и под контролем глаза. Этим специальным электродом, который имеет площадь 3 см а, так сказать, в диаметре, производится воздействие на слизистую и производится ее деструкция термическая. Но с помощью этого специального прибора глубина этой деструкции строго ограничена после воздействия вы видите сейчас хирург счищает эту а, слизистую которая подверглась а, термическому воздействию и при необходимости повторно проводит апляцию опять же на этих участках. Прибор показывает глубину воздействия и необходимость повторного вмешательства. Вот так делается радиочастотная абляция под внутривенной седацией. Благодарю за внимание.